Сегодня мы будем говорить о причастии и причастном обороте. Что такое причастие, как его находить в предложении и какие знаки препинания нужно ставить с причастном обороте, в предложении с причастным оборотом. Прежде всего, наша задача посмотреть, чем причастие отличается от других частей речи. От глагола, с которым соотносится причастие, и от имени прилагательного, второго родственника причастия. Давайте сравним прилагательные и причастия. В первом столбике помещены прилагательные, во втором столбике причастия. Как будто слова похожие. Зеленый – зеленеющий, желтый – желтеющий, красный – краснеющий. А на самом деле есть некоторое отличие. В первом столбике слова прилагательные, которые обозначают постоянный признак предмета. Во втором столбике причастие ⁇ это слова, которые обозначают признак предмета по действию. Причастие всегда связано со временем, с действием. И поэтому причастие у нас очень похоже на две части речи. И на глагол, и на... Прилагательное. Мы видим суффиксы причастий. Они выделены во втором столбике. Суффиксы всегда помогают определить время причастия. Итак, прилагательное – это часть речи, которая обозначает постоянный признак предмета. Причастие обозначает временный признак и связано с настоящим или с прошедшим временем. Зеленеющий лес. Лес, который зеленеет сейчас. Это причастие настоящего времени. Двигавшийся. Двигавшийся мальчик. Двигавшийся причастие обозначает, что мальчик двигался в прошедшем времени. Двигался. Двигавшийся мальчик, который двигался. Посерьезневший, посерьезневший это причастие прошедшего времени. Посерьезневший ученик. Ученик, который посерьезнел. У причастия есть признаки глагола. Это вид и время, и признаки прилагательного род, число и падеж. Вид, совершенный или несовершенный, мы определяем по вопросу. Например, поумневший, который что сделал, поумнел. Раз «с» в вопросе, значит вид совершенный. Время, поумневший, который поумнел, что сделал, время прошедшее. Признаки прилагательного – род, число и падеж. Поумневший парень, поумневший мальчик, поумневший ученик, мужской род, единственное число, именительный падеж. Как и у прилагательного у причастия род число и падеж мы определяем по существительному, к которому относятся наше причастие. Причастие – особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопрос «какой?». Краткие причастия отвечают на вопрос «каков?». Легко запомнить и уметь находить причастие в речи с помощью суффиксов, если запомнить суффиксы причастий. Это суффиксы настоящего времени – ущ, ющ, ащ, ящ, а также суффиксы – ом, ем, им. Суффиксы прошедшего времени – ВША, ша. и суффиксы НН, Енана, Йонана, Т. Это суффиксы, с помощью которых мы легко можем найти причастие в предложении. Рассмотрим предложение. На дне долин, напитанных полынью, с утра лежит пустая тишина. В этом предложении причастием является слово «напитанных». Оно относится к слову «долин». Долин каких? Напитанных. Слово, к которому относится причастие, называется определяемым словом. От слова «определение», потому что причастие в предложении является определением. Зададим вопрос от слова напитанных, от причастия. Напитанных чем? Полынью. Перед нами причастный оборот. Причастный оборот – это причастие с теми словами, которые от него зависят, которые к причастный оборот выделяется запятыми только в том случае если определяемое слово как в нашем предложении стоит перед причастным оборотом если порядок слов будет другим если на первом месте будет стоять причастный оборот а на втором месте определяемое слово, то в этом случае интонация будет спокойная, и выделять причастный оборот запятыми мы не станем. Это хорошо видно на нашей схеме, где в первом случае запятая не нужна. Посмотрите, слово «долин» стоит после причастного оборота, напитанных полынью. А во втором случае запятая ставится, у нас здесь две запятых, потому что причастный оборот находится в середине предложения. На дне долин с утра лежит пустая тишина. У нас причастный оборот напитанных полынью выделен с двух сторон запятыми. В то время как в предложении «на дне напитанных полынью долин с утра лежит пустая тишина» запятые отсутствуют. Давайте попробуем разобрать предложения и расставить в них запятые. «Люблю я дома маленькую жизнь, через овраг, бредущую с кошелкой». В этом предложении причастием будет слово «бредущую». Показателем причастия является суффикс «ущ» и мы можем задать вопрос «жизнь какую бредущую?». Определяемым словом, словом, которое определяет наше причастие, к которому причастие является определением, является слово «жизнь». Жизнь какую? Бредущую. Задаем вопрос от причастия. Бредущую. Как? С кошелкой. С кошелкой – это зависящее от причастия слова, которое входит в причастный оборот. И еще – один вопрос мы можем задать бредущую «как» через овраг. Это второй вопрос, который мы здесь можем задать. Таким образом, «через овраг» бредущую с кошелкой – это причастный оборот. Он стоит после определяемого слова «жизнь» и поэтому выделяется запятой. Попробуйте разобрать и другие Предложения второе и третье. Найдите причастие, обозначьте в нем суффикс причастия, задайте вопрос, от существительного к которому относится причастие, затем поищите зависящее от причастия слова и посмотрите, где находится определяемое слово. Если оно стоит перед причастием с зависимыми словами, Ставьте запятые при причастном обороте. А теперь давайте проверим, как вы выполнили разбор. Обратите внимание на причастные обороты, которые даны выделенным шрифтом. Все причастные обороты у нас оказались стоящими после определяемого слова. Определяемое слово на первом месте, поэтому они выделены запятой. Во втором предложении... Наш причастный оборот стоит в середине предложения. Вот почему мы поставим не одну запятую после определяемого слова «сосну», а две запятых «сосну какую? Понурившую ствол». Запятая. В третьем предложении причастный оборот стоит в конце предложения. И поэтому запятая только после определяемого слова. Здесь им является выражение «две ноты». «Две ноты какие?» взятые одновременно. В четвертом предложении причастный оборот стоит в серединке. Глаз какой? Все различавший в тишине. Обратите внимание, сложность постановки запятой в этом предложении состоит в том, что определяемое слово «глаз» отделено от причастного оборота второстепенными членами предложения. Свой самоцветный двумя определениями. Бывает так, что определяемое слово и причастный оборот разделены другими словами, как в данном случае. В пятом предложении определяемое слово кисию стоит рядом с причастным оборотом. Кисию какую? Просвеченную Солнцем. Определяемое слово стоит на первом месте. Если я попробую изменить порядок слов, то запятая исчезнет. Давайте посмотрим на этом. Итак, сегодня мы говорили о причастии, о различии между причастием и прилагательным. Научились определять, какие признаки прилагательного и глагола имеет причастие и узнали, что такое причастный оборот. Научились ставить запятую при причастном обороте, если определяемое слово находится на первом месте, если причастный оборот стоит после определяемого слова. На этом наш урок окончен. До новых встреч!